Всем привет! По просьбе подписчиков вот решил запилить видосик по подключению электромоторчика через релюшки и плату. Плата называется YYC2. Вот схемка. Сейчас наглядно покажу уже на моторчике с релюшками. Вот, подключил питание с релюшки, точнее, с платы. Плюс постоянно подходит на средний контакт ком. Здесь с кома переключается релюшка либо на этот контакт, либо на этот. Эти Провода получается ну, с переключения релюшки подходят на вот сюда. Какие у нас контакты? 86 и 87. -й. Это один провод. Второй провод идет вот этот. Он идет у нас на контакты другой релюшки. Также идет 86-87. Потом минус постоянный. Постоянно идет сразу на реле пятиконтактное. подключает задействуют сразу 4 контакта. 2 на одном реле, два на другом. Это у нас используется 85 реле и 85-й контакт и 88-й. Да, 85 и 88 контакты. Они скручиваются вместе и подается постоянный минус. 30 контакты, вот они, 30, -е. что на одной, что на другой релюшки. Они сразу идут на моторчик. Сложного ничего нет. Ну вот еще раз схемка. рисовать схемы не умею так как вот наглядно всем понятно вот эти вот точки это точки соединения проводов все всем спасибо пока